Приветствую всех любителей, а может быть и даже не любителей видеоигр Игра под названием Pony Island Конечно, Александру спасибо за предложение Но 24 билета Ладно, в общем, я тут немножко полазил по графике, по фигафике Тут а, почитал обзоры На самом деле, очень сложно понимать, что люди ожидали от этой игры Учитывая, что она сделана на Unity Но а, Она мне будет чем-то напоминать игру Нет игры Я там делал видосы надо будет закончить уже потом там со звучкой, все никак руки не доходят. Ну как говорится, не доходит просто руки. А мы с вами начнем проходить новую игру. А, про Годи я не забыл, Годи выйдет в этой серии. Ну естественно получит. Ну поехали. Так, звездочка, хорошо. Я не помню, когда игра вышла, поэтому не факт, что на нее кто-то нарвется, кто-то ее встретит. Но он так хотел, чтобы я ее прошел, что я тоже не мог отказать. А, Пони Исланд. Титры недоступные склаживание что это внутренние покупки нахуй не нужно ага это... это отключить не могу это то вирус снеговик тоже нельзя скрытые настройки пусть будут бесплатный билет а угу, угу, спасибо а то есть то есть я сейчас стою перед торговым автоматом получается ну, этот вот так вот да как бы и вот он мне э, сейчас выдал билетик хорошо а титры до сих пор не даст. Пока включить титры. Ой. А починись. А вот титры. А вот. А вот, короче, тут где-то еще я есть. Где-то вот-вот-вот-вот только что пробежал. Ну там на паузу, если нажимать, то можно увидеть меня, да. Ну, окей, я почему-то знал, что мне дадут это. Так, а давайте-ка мы опис... физику нахуй не надо, дополнительный газ, человек Веселое прикрытие. Внутренние покупки не нужны. Чинить, главное, меню понятно. Сглаживание тоже не нужно, скрытые настройки тоже не нужны, И это не надо. В общем, ничего не надо. Поехали. Так. А, там еще вначале говорилось, что это самое, что работать придется мышь. а когда нужна будет клавиатура. Мы должны понять, если мы не тупенькие, мы поймем. Пока что он мне не внушает доверия, я пока не понимаю, что происходит, я понимаю, что это загадки, что это типа, ну такое. Вот, видите, оп, нам уже опять кто-то мешает запустить игру. Но, как бы, вот, все, мышка быстро решаемо. Пока что, так как мы пока работаем только мышкой, тебе обязательно надо было ее чинить, не так ли? Она должна была сработать. Я тестировал ее тысячу раз. Тысячу маловато. Настало время поиграть. Добро пожаловать, пони из. <смех> Хорошо, пошли, поехали. Так, это я головой могу крутить, качать, прыгать смогу. А нормально такая качает? Блять, если на этом вся игра будет, это будет, конечно, вообще архипичное. Вот это я поиграю сейчас. Не, ну уже можно заметить, что игра нам, естественно, немножко мешает чуть-чуть И это самое Так Так, уровни дают, обалдеть, полный успех, вау Так И что, мне уровни дают? Вот, 62 Вот тут даже есть мат Ничего себе, невероятно, обалдеть, вау, полный успех И сколько мне уровней дадут? Мне просто интересно, ну, какой здесь качество? Я бы как бы был бы не против, да, как бы посмотреть. Вот сотку, хочу себе сотый уровень, да, как бы я же батя, как бы я могу. Не, ну я правда хочу сидеть. Не, я понимаю, что я трачу ваше время. Ну вы там можете чуть пролистать, да, как бы. Я сейчас скажу что-нибудь важное, вы пропустите, а что я могу поделать. Ну, придется пропустить что-то важное, да, как бы. То, что вас всех люблю, да. Ну, как бы без этого никуда, да, как бы. Ошибка чего-то численных значений. Что? какой Да нет, они же все целые. Типа, камон. Не-не-не. Даже после сотки значение остается целым. Целым оно не будет, если добавляется точка. Это уже не целое значение. Ой, ну все, короче, понятно. Короче, понятно. Где я ждал? Так, ну это горы сзади, зато видно. И пони прыгает. А если я врежу, то все качаться типа. Тут, тут, -ту -ту -ту. Не, ну пока так. Главное, чтобы качало уже хорошо, ну я как бы справляюсь очень хорошо, да. Так, ошибка чисел. Что за невероятно? Опа, смотрите, что тут есть. Испытание, испытайте. <сос венит> Видеть свою душу, чтобы продолжить. Да не, блять, я там такую, наверное, тему пропустил. Подождите, подождите, подождите. А как это самое? А как? во во блять охуенно просто О, надо будет вырезать короче момент ну зато вы можете посмотреть на этот оверлей я просто думал выйти из игры это в главное меню если честно я не думал что она просто возьмет и закроет все просто я там заметил какую-то червоточную на нее не нажал и как-то даже немножко обидно Дэниел Муринс Геймс. Понятно, ладно. А, еба. Ну и ладно, мы ну продолжим с этого момента. Ой, так что мне там надо? Взлом игры мне надо сделать. Как бы не проблема, хорошо. Право, потом вниз. Иди, ой, дальше. Ой, что происходит? Обнаружение решения проблем. О, пони инстант я не могу открыть, пони Galaxy управление, у, -у, у, а давайте, а нормально, а хорошо, тихо тихо тихо тихо тихо тихо главное сейчас не дать, я прям сразу вспоминаю телефонную игру, а если я хоть одного пропущу и он у меня не врежется, то это уже все, конец, все равно тебе. о о о о не много ли вас, алё? А, ну ладно, хорошо. Ха -ха. Ой, ладно, я проиграл. Спасибо, наигрался. Что это? Мессианга, прохождение. Так, вы меняете местами блок продолжить с оранжевым блоком вправо, а блок петля, освободившийся, блоком продолжить. Как только игра вылетит, закрой два окна, нажав на крестики. А, нажми на ярлык мессенджер. А, понятно. Ну, я как бы больше ни на что не могу нажать, кроме, походу, месседжера. Ну ладно, поехали. Сообщение. 14. Привет. Привет. Ты на связи? Ты видишь эти сообщения? Пожалуйста, ответь. Ты говоришь по-русски? Скорее всего, ты видишь, но не обращаешь внимания. Да и зачем? Ответь, сволочь. Прости, ты не заслужил такого обращения. Если только ты не читаешь все эти сообщения втихаря. Что это было? Привет. Привет. Ты видишь мои сообщения? Пожалуйста, ответь. Привет. Эм, что ему ответить-то? Привет? Ой! Не, ладно, ладно Он Лучше говорить по-русски Здорово Значит, здорово Здорово а, Не ожидал такого ответа Но привет Кто ты? Что мне сказать? Че кто я? Человек ну, Пусть будет смерть Не знаю Так, сойдет Сойдет так Тебе нравится? Привет, смерть О, привет, здорово Так э, Смерть я нахожусь здесь в заточении Хорошо, хорошо Так Где именно? Не хочу тебя пугать, но возможно мы разделяем одну и ту же участь. Я вообще-то смог выйти из игры, так что да. У меня есть план, но я не знаю, как его осуществить. Да, хорошо, хорошо. Мне нужна твоя помощь. Подсобишь? Да. Наверное. А, хз. Может быть. Мор... Может быть. Быть. И много точек, естественно. Но еще одно сообщение. Что это было? Сообщение пришло. И снова привет. Привет. А, хз. Так, ты в дому избежал из Пони Исланд. Положительная цепь обратной связи за выполнение примитивных прыжков. Сильно тебя привлекает? Ну так. А, какое ужасно ты все-таки ускользнул. Вот надо было тебе это делать. Кто-то пишет тебе. Это хер? Это вот как бы примерно так вот я сижу и общаюсь с ребятами, когда ко мне кто-то что-то пишет. Что, как бы ты ни был, не обращайся ни с кем, кроме меня. Теперь э, перейдем к моему плану. Данная операционная система зависит от трех основных. Удалив один, он, он тратит свою силу. Ну, чтобы... А я закрыть не могу и свернуть тоже. А, нужно удалить все три файла. Ты меня понимаешь? Да, понимаю. Хорошо. Так. С кем ты разговариваешь? Короче, он попросил с тобой не разговаривать, поэтому забудь. А как удалить? А, поврежден. А я не могу их удалить? Типа нет. А, то есть я пока ему все-таки не отвечу, он будет молчать. Он мне пишет. Как Ему не ответить Кем с кем Не с тобой Ну Видите он прям Ну как бы игра не пойдет если ему не отвечу а, С тобой Ну-ка Какой же ты высокомерный <соценно> Я внес некоторые изменения. Ну да, немножко А смотри, как ты сейчас допоешь Я просил тебя с ним не общаться Я же тебе писал, блин Эй, стой Довольно Теперь ты мой Скажи, домой да, хозяин. Пошел нахуй. <гас> да ладно, любое слово, это да, хозяин, типа. Посмотрим, как ты теперь справишься с моей игрой. Еще раз посмотрим. Да ладно, теперь не важно, что я пишу, типа. Он мне отправляет, да, хозяин. Ну ладно, ладно. я ничего сделать не могу, потому сама такая убежала. Испытание полностью изменено. Хорошо. О, там красная звезда появляется. Я просто так. На этот раз я буду внимательнее Так, ну что происходит? Так, подождите-ка а, О, тут еще какая-то червоточка ну -ка. А, понятно, нет, не, не сюда Так, если он вниз опускается Потом мне надо что? Мне надо что? Чтобы все было заполнено, правильно? Мне надо, чтобы он сначала вправо убежал Потом в... Потом, чтобы он убежит сейчас так Вправо, потом вниз влево Потом вниз, вот так, да? Ну все, пройдено. А, распечатан билет. Я не увидел это слово. Ну, плюс билетик. Сюда я не могу зайти. Ведите пароль смертный. Ведите назад, чтобы выйти отсюда. Пароль. Смертный. Неверно. Смертный. Он же прям написал, смотрите. введите пароль, запятая. Смертный. Смертный правильно правильно смертный смертный да неверно да как неверно если сам идите этот пароль я не понял ну давай неверно верно а -а -а. глупец неверно а что это за лицо бык Ой. тоже неверно назад ладно назад а у меня просто назад откинул а -а -а, что я еще могу ну, ладно, поехали, поиграем. Он что-то хочет. Так, улучшено время загрузки. Да я догадываю. Так. думаю будет просто. А что ты думаешь сейчас? Ох ты, блядь. Билетик. Билетик я исполнил. А, а как с ними бороться, подождите? А я что-то не вкурил. Чего? Моя игра трудна, но честная. Вернись, когда повысишь свои навыки или же сдай свою душу. Настройки. Хорошо. Так. Дополнительные настройки. Так, дополнительные звуки. Сердце. Так. Так, судя по всему, музыка первого уровня. Я зловещий гул не могу выбрать. Вот это обидно. Я выключу все. Да? Опа, сердечко разбил. Ой, билетик получил. Вообще красота. Вообще красота. Это геймплей. Опытный образец настроек. Почему Абсолютно бесполезные настройки. Здесь есть настройки получше. Настройки спасения пони, лазеры пони, читер. Я не позволю тебе шумничать в моей игре. О, смотрите, а мышка-то мне показывает сюда. Видите, то есть как бы я не делал, она все равно ведет сюда меня. А -а -а -а -а так. А если я. Uh. <река causingrol> а я молодец. А я догадался. А я догадался быстро. А я молодец. Хотя а а я еще даже в нее не играл. А, а, вот я увеличил картинку, куда мне мышка показывает вот сюда. Так, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага. Все просто, все просто. Так так, так, так, так, так, так, так, так, опа. Опа, опа. То есть, в принципе, да, отлично. Главное, да, чтобы ключик остался на месте. Мышка, куда мне показываешь сюда? Так, видите, он мне просто не дает нажать в любом случае. Ой, пта умолить, что так сложно? Так, подождите. А, там нет кубика. Здесь есть кубик. Хорошо. Мне нужно сначала куда? Сначала мне надо налево. Потом мне надо направо Так, хорошо Так, тихо Потом мне надо снова направо Ва Потом он опустится и снова налево Хорошо Так, это мы вернем сюда И вот сюда Все, пройдено, профит А, теперь все, он не может никуда ее сдвинуть Я могу просто включить лазер Правая кнопка мыши <связь> Вот это да Вернись и отключи это Ты не можешь так играть Ну давай отключим, ладно А, чё, нет? а я не могу отключить Информация о пароле Варномет Темон вар... Так, давайте запишем, подождите Это, это как бы это самое Варномет Варномет Может быть из этого надо составить какое-то слово История чата Но ну, это как я с ним хуй неверно, глупец. А, пока, ладно, не знаю. Хранилище кода. Будь паньки, возьми только один. А, а, что за код? Это типа на игру? Не, ну я как бы, я бы как бы сфоткал бы это, только пригодится там. Не знаю для чего это, но ну, я как бы это самое. Ну, сфоткаю, может, там какой-нибудь котик пригодится где-нибудь или еще что-нибудь как бы. Ну, пароль я записал. 1.01, родительский контроль. Позвать. Умереть! Позволить умереть на земле! Красота! Можно повторить вопрос. Все равно может быть. Да, нет, все равно. Информация пароля. пароле варнамет. Но. Дополнительные звуки есть, безопасность есть. А где я там это видел? Это вот здесь? Варномет. Темно. Вар. А -а -а -а -а. Равномет. Ладно, я, короче, не знаю. Назад. У меня появился лазер, я думаю, да? Теперь я сейчас затащу. Сейчас весь мир уничтожу. А, это нельзя уничтожить А, вот головки можно, отлично Красота Главное, никуда не спешить Умри Да, главное, правда, никуда не спешить все будет красота А я не успел их уничтожить А, блин, а Продолжить, Продолжит, А, то есть тут прям так сразу Ну, ну хорошо Так, как мне с паролем-то быть? Нифига себе, он сейчас близко был ко мне. Я что-то об него не ударился. Так, ну я уже в конце. Ну, все, все, все, прекращайте. Ты жулик. Жулик? Эп, за что ты ей голову оторвал? Пусть он страдает, я что-то ничего не понял. Ничего не успел понять даже. Пароль у меня пока записан. Так, и что? Ага, я попал внутрь Похоже, он отвлекся Это наш шанс Так, а, наш шанс Ага, этот портал Перенесет тебя прямо К основному файлу Хорошо Вот он, это основной файл А там, видимо, находится Демон Эту защиту установил он Чтобы оборонять файл но это не проблема, поскольку демон заперти. Странно. А я что-то ему, кстати, не верю. Я не могу нажать на этот файл, кстати. Ой. Эй. А я освободил демона, хорошо. Приветствую тебя, смертный. Я был создан, чтобы охранять этот файл. Ты правда верил, что это будет так просто? Допустим. А, ага. Теперь мне надо что-то сделать, да? О! Так, подождите-ка. Ай, молодец, даже помог мне детский лепет Второй раз тебе не победить. Угу, угу, угу. Поехали. О, у них. Допустим. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага, аугу, угу. Так, а он поставит вправо, да? Если я сейчас поставлю это сюда, то он ставит вправо. Теперь я ставлю это сюда. Я ж... А, теперь стоит мне коснуться. Ага. Ага. а а а, -а даже так. Подождите-ка тогда. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. А если я сейчас поставлю вниз, вот сюда. Он поставит вправо сюда. Я передвину вправо сюда, угу, угу, угу. вот сюда, угу. изи, вообще изи. Тебя сопровождает удача, а меня величайший разум. Удача, да ты какой-то тупенький. О, блин, ни Так, снова, так, мне нужно попасть сюда. То есть, чтобы сюда попасть, мне нужно вот сюда вот это поставить. Так, это я двину сюда. А, а вот это сюда. Так, подождите. Это сюда. А вот это сюда. А, там их много, я понял. Вниз, вправо. Вниз, вправо. Вниз, а, сюда, вниз. Ага, вот сюда. Ага, вот сюда. Ага. Ага, ага, ага, ага. Ага, ага, ага, ага. конечно. Конечно, удачи ну его там сопровождают. Да иди. <как> Блин, я наебался. Нет, я наебался. Так, ладно, это сюда. Хорошо. Угу, угу, угу. Теперь вправо. Ой, а рано я вправо. Подожди, а ну даже если так, вправо, вниз. Ага, вот это вот сюда. Ага, ага, это вот сюда. Ага, ага. Вот это вот сюда Вот это вот сюда Так, так Ай, блядь Ладно, пух Сейчас проиграл Ну ладно Сейчас мы поступим немножко по-другому Так Это Вниз это вправо. Это сюда. А это сюда. Так. Вправо вниз. Это сюда. Вот это. Да подожди, подожди, сюда. Ах ты ж, блядь, тварь. Вот сюда. Это сюда. Я специально тот кубик не трогаю. Так. Вот сюда. Да ты, блядь, тварь, баный, рот. Ладно, похуй. Ну да-да-да-да-да. Так, ну мне самое главное начать первым. Первым вот сюда поставить. Он поставит это вниз сюда. А я передвину сюда. Потому что вправо поставить сюда, я поставлю сюда. Он поставит влево сюда, я опущу вниз. Ага, хорошо. Ага, хорошо. Опять вниз это сюда. Право сюда. Еще одно вниз сюда. Сломать сюда. Вниз сюда вниз сюда все сейчас он последний кубик должен а ну если я его сейчас сдвину то он передвинет мне любую другую Ой. ага он сломал его все-таки а но все отлично разблокирую что ты творишь я я не подведу своего хозяина ну поехали поехали уюп твои мои а такая это что значит так, подождите. А, они сразу блокируются. О, блядь. Так, а мне нужно. Откуда откуда все начинается? Подожди, ну, ну... А где ключик-то? Ладно, поехали сюда. А, там, если он туда что-то поставил, то оно уже блокируется. Хорошо. Хорошо. Ага, ага, ага. Все, ебать, сброс. Так, блядь. Ну, допустим. Угу. Угу, угу, угу, угу. Тварь. Значит, все сбросы я должен заблокировать. Хорошо, хорошо. <свистый> Ах ты, блядь. Ладно, ладно. Так. Э -э -э так, влево, да? Влево. Допустим. Так, ладно, это сложнее, чем мне кажется А если сюда? Ага, он сюда поставит А если сюда, то наверх поставит Хорошо, допустим э, Мне в любом случае здесь надо, чтобы было влево То есть если я поставлю Вот здесь вот будет влево В любом случае, то есть вот эти две он заблокирует Ну вот эти две блокируются нами Хорошо Допустим мне вот здесь вот нужно вправо Будем немножко от обратного действовать Здесь мне нужно вниз Здесь мне не нужно, мне нужно вот здесь вниз. Все, понятно, сброс. Дурачка, блядь, на четыре пяточка! Глупец! Твой пророк лжет! Да не знаю, кто мой пророк, ну... <толк> Я просто тебя обманули! У нас получилось! Так, так, так, что за пиздец? Вижу какую-то маленькую точку у меня вот здесь. Надеюсь, это, блядь, у меня не на мониторе. Нет, не у меня на мониторе. Так, основной файл не найден. Хорошо, продолжит. Варнамет. Блять, забыл как будто наоборот. тем тем он Вар... мед ладно не знаю я пробовал но... тем но темно ой ч ⁇ пишу варна мед гость ой а все а все а, а так пожалуйста ответь когда получают сообщение так Отлично, рад тебя видеть. Я тоже. А, Зазель был в бешенстве. Искал твой пророк лжет. Ты еще здесь? Да. Ты неплохо управился с первым файлом. Однако осталось еще два. Хорошо. Угу, не могу. Несмотря на объем поврежденных данных, защита будет повышена. Я не смогу тебя также просто открыть еще один портал. А, у меня идея: войди в мой профиль. Мой пароль два семь четыре два семь, три-четыре четыре два семь три четыре встретимся там ок а закрыть я не могу а открыть еще что-то не ну понял Galaxy понятно ладно выйти а, может что тут три 3,4. три 4 а без пароля понятно налево сюда 273 7, 3. 4 угу, угу. а вот ты и здесь да давай пожаловать в мой дом Он до сих пор не узнал моем пароля в общем ближе к делу Открой рынок пост программ утил генпортал security что-то там а что делать ага, ага. подожди -ка. Месседжер тронут нет здесь нет ничего а здесь а здесь а здесь ладно пока не дает ну давай ладно так повреждение безопасность отмена тепла так а, да вот это так а, уровень менее 5 цент позволит мне открыть портал ко второму файлу хорошо Так, а, ты понимаешь, что это значит? Так, программа должна быть крайне устойчивой, Чтобы освободиться из плена, тебе придется вновь погрузиться. Помню, конечно, тебе не позавидуешь, но другого выхода нет. Так, я открою тебе портал при первой же возможности. Хорошо. Так, а что делать? Ага, ага. Так, чё-чё-чё, если бы только все было так просто, чтобы все сработало, мне нужна программа с наименьшей защитой. Да, вот-вот-вот, я нашел. Один процент. Ага-ага, понял. Ага, понял. Не могу. Ладно, безопасность. Ну, я вот нашел программу, у тебя с не меньше защитой. Вот же она. О, не Исланд, 1%. Нашел. Жаль, больше ничем не могу помочь. Так, я что-то неправильно делаю, что ли? Если я вот так сделаю, и вот так сделаю. А вот так, и вот так. И вот так. Ой, подожди с не меньшей защитой это вот пони так да, как бы был а, ладно если повреждение не безопасно а подожди а, чтобы так что он там а, профиль так возможно стоит проверить профиль про повреждено вообще духуя процентов пока просто не понимаю что от меня хотят Бен, здесь все в цифрах будет Это как бы вот расшифровка Это просто ускорение расшифровки Это замедление программа с наименьшей защитой меньшая защита, вот. А как? Блять. Два, семь, три, четыре. Подожди, а как мне... А как мне пароль узнать? Так, ладно, сейчас подождите, ка так, вот смотри, ты понимаешь, что значит, чтобы освободиться из этого плена, тебе придется вновь погрузиться. Конечно, тебе не позавидуешь, но другого выхода нет, найди по унислам, сыграй в нее, и открою тебе портал при первой же возможности. Возможно, стоит проверить, стоит проверить профилю по соседству с моим, если бы только все было так просто, чтобы все сработало, мне нужно программа с меньшей защиты. Нашел, жаль, больше ничем не могу помочь. А, угу, угу, угу. Гость пароля 2734, повреждено пони. Угу, угу, ПОНИ. Хорошо, хорошо. А, так, ну давай попробуем, типа, пони. О! Ёптвою мать. Так, с возвращением, да, хозяин пошел. Так, пусть будет отлично. Так, повреждено, повреждено крыло, па чего крыло, панцирь ПНЖ. Звук. колонизация Сатаны, что? Так, поселение, купить дорогу, купить карту, так, подождите, ну давайте, допустим А, хорошо Я сложил давай, давай, Больше ничего не могу сделать Ладно А зачем мне крыло? Ладно, поехали С возвращением а, а, я думаю, я не могу ее открыть, а я могу ее открыть А, блядь, у меня уже уже время, все Ой, ёпта, что-то быстро Ой, что-то я немножко затянулся, да? Но я даже не знаю, сколько я уже играю Татан Тэч инкореперейтед Ну, я уже понял, да-да-да Титры -да -да. Режим приключений Ты был занят Я тоже я внес некие изменения. Монни Исланд. Режим приключений. Революция. В игровом дизайне. Прошу на этот раз воздержаться от читов. Хорошо? Да вы что, вы издеваетесь небольшая поломка. Сейчас исправлю. Так, стоп, что за портал? Подожди. А, я понял. Из одного в другой, да, хорошо. Подожди, подожди. Блять, он уже перебежал, ну уже ладно, уже нафига. Так вот, починить курсор. Я починил. Ладно, на этом будем заканчивать. Надо вообще как бы какое-нибудь другое немножко место для завершения. О, ёпта. это что-то новенькое. К серверу от тебя полно поврежденных данных. Там самое подходящее место для открытия портала. Просто подыгрывай и не дай ему. Что это? Так, все, ладно, вот мне надо туда. Так, а куда я побежал? Я не знаю, куда я бегу сейчас. А поехали поплаваем. Поехали. Блядь, я не знаю, куда. Чего? Ч Чего? Че я сделал? А, нужна одна монета. Так, ладно, на этом будем заканчивать. Спасибо за просмотр, а ты уже задержался. Подписывайтесь на канал. Предлагаю игры для обзоров. А как вернуться? А, все, вижу. Подписывайтесь на канал. Предлагаю игры для обзоров и все такое, как в этом роде. Спасибо. Пока-пока.